Надо включить всю харизму мою, обаяние, ну, обаяние, как вот эту красоту, вот эту вот разговорчивость. Как таксист назвал, вот эту кубочную, смотрите, ну, здесь такой набор. Прямо сейчас уже градусов 4, и так не хочется бешочком, конечно, сейчас ловить моточку Хочу, ну, типа подарить, типа разыграть вам. Привет, дорогие друзья! Ну вот, настало время новой поездки. Но ну, уже закупленные машины. Вы видели в прошлом видео. Я показывал Хонду э, Freed, темно-бордовая там, или как правильно этот цвет, я не знаю. Короче, она осталась во Владивостоке, а точнее в Уссурийске, и сейчас надо съездить и ее забрать. И маршрут такой не очень удобный. Почему? Потому что сейчас до аэропорта, до города Красноярска, Сабакана придется ехать ну, на такси, на Бавлакаре. После чего перелет э, с Красноярска в Новосибирск, Новосибирская, во Владивосток. И с Владивостока там, на такси или как уже получится, добраться до автомобиля. или ну, Сначала, скорее всего, до гостиницы. Переночевать, потому что ну, дорога такая тяжелая. Не вижу смысла сразу же садиться за руль и ехать домой. Ну, мне кажется, это себе дороже. Ну и плюс к этому же надо успеть что-то купить в дорогу, подготовить машину к самому перегону, то есть соклеить ее морду. Почему? Потому что перевары уже э, начали посыпать. И ну, небезопасно для бамперов, там, ну, для деталей кузова, короче, этот перегон без обклейки. Так что надо это сделать. Ну и все, что будет в дороге, расскажу, покажу, посмотрим вместе за четыре с половиной часа доехали до аэропорта Красноярск, можно сказать, с ветерком. О, э, э, куда, куда, куда, куда, куда, ну, хороший водитель попался, аккуратно, ну и видно, что с опытом человек. Так, сейчас регистрируемся на рейс и до Новосибирска. Я заметил такую странность. Полный аэропорт, народу и все люди из ближнего зарубежья покидают нашу страну. Почему, интересно? Прям русских очень мало. Ну, наверное, двое. Я и охранник на входе. Съемка видео запрещена. Камеру вырубаем. долетели до точнее приземлились в аэропорту толмочева сейчас два часа ожидания и новый восток мы без выхода в город короче Хороший, 5 это ну, слово так смотрите долетел э, до аэропорта владиовосток все мы в раудиостоке но э, надо очутиться в буссурийски такси Сейчас 7 вечера, стоит 2000 рублей. И из-за этого вот здесь вот сейчас народ тут стоит вот этот. Надо включить всю харизму мою, обаяние, ну, обаяние как вот эту красоту, вот эту вот разговорчивость в, не, ну, в доверие войти к людям и уехать с кем-то, потому что если двушку поделить хотя бы на троих, это уже не так больно. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Обычно получается. Ну вот, все, 700 рублей получается. Ну и там ребята по полторы. Ну вот и домчались и до Уссурийска. 700 рублей обошлось. Таксист интересный парень. Кому-то полторы заряжает, кому что. И главное, ну, так, типа не, не говори, что знаешь, что 700 рублей. Молодец. Все, сейчас до да, гостиницы здесь 300 метров. номер дали на втором этаже в принципе все одинаково похожи. номера две кровати Просто не было свободных одноместных номеров к сожалению Провановка, телевизор, халатик. Смотрите, какой вот. Можно как барин здесь по району двигаться. Ну и... комплект полотенца. Здесь еще в гостинке есть э, завтрак 300 рублей стоит. Но сейчас вечер, 10 вечера. Я попросил, в принципе, с пониманием отнес, отнеслись, что с дороги. Ну, чай, блинчики и яичницы с колбасой. 300 рублей. Это все в той же Утес гостинице. Адрес завтра постараюсь не забыть сказать вам. Всем доброе. Гостиница Утес. Волочаевская. Волочаевская 42 город Сурицк. Вызвал такси. Сейчас доедем до продуктового. Купим продуктом. Да будем выдвигаться в сторону дома. Сегодня погода не очень летная. И то все утро сидел в номере, пережидал, когда ливень пройдет. Ну, вроде маленько подуспокоилось. Сейчас поедем. Так, уже в магазине сейчас. Надо закупиться всем необходимым. Совсем необходимым. И можно будет выдвигать. Как таксист назвал, вот это Смотрите. Ну, здесь такой набор. Раз И чисто для клейки автомобиля. Все, скотч. Не замерзает, как концентрат. Кирилки, Здравствуйте, а продайте, пожалуйста, поролона. Одну поролон, да. настаивал на своем, что надо показывать. Пойдемте проверять эту столовую. Да? Тоже ни разу не был, но кушать хочется. Так, заказал пельмени, говорят, сами лепят. Блинчики с мясом и с... со сгущенкой. Хотя я просил с медом. А, нет, с медом. Отдал 400 рублей, еще не пробовал. Как оно все это будет? Надеюсь, нормально. 400 рублей в принципе недорого на сегодняшний день. К сожалению. Всем приятного аппетита. Вот, так вот кафе. А, Кстати, довольно неплохая. Такая столовая. Ну, бюджетная. Кирова 56. Но это уже на Усури с Усурийска выехал, километров 30-40 прошел. Едем дальше. Короче, 250 километров проехал. То, что без скотча, нигде никуда не делается что-то ну его пуки мои нереальные на востоке также заправки бонусные не работают ну карту так что просто бензин без всяких бонусов не знаю кто обращал за собой может нет может я один такой единственный Сейчас дворник включу извините короче после того как ну на восток ездишь я пристрастился ну к семечкам это да вот именно вот красный мелкий су сначала оно вроде как бы так себе а потом вот уже начинаешь а после поездки в армению я пристрастился к томатному соку но ну именно томатный сок в стекле и острый блин там на каждом углу в каждом магазине с мясом если с шашелком самое оно. у кого было такое прям мне кажется много народу который поменял свои привычки из-за города. Сто процентов. Пишите. Короче Всегда у меня коротко <смех> различие пятиместного Фрида вот, Хочу отметить Это вот в этом Что сегодня Ну если убрать 4 колеса Здесь у меня еще есть В пятиместном можно спать Во весь рост Практически во весь рост Ну если поперек лечь Потому что В 6-7 местом Сидения не раскладываются В ровный пол ну или передние сиденья ровно не раскладываются. Что в пятиместном плюс можно поднять сидушку, заднюю второй ряд. И здесь нету этих ну крюков, пол ровный. Я в принципе хорошо выспался. Вот это вот плюс пятиместного. Да. Здесь нету этих сидений. Крюки, ну по заводу они остались. А крепления и все, всего остального нет. Так что вот это плюс. Очень хороший плюс. Ну все, завтракаем и катим дальше. Так бывает. Смотрите, короче, всегда удивлялся людям, которые в 21 веке, в 23 году фиг с ним покупают диски. Ну, блядь, что с ними не так? А нет, все нормально. Новенький, пиратский, пиратской лицензионный диск и 2 этот уже открыл не смог удержаться 200 рублей один диск чтобы слушать 165 песен и 135 400 рублей стоит дискотека в этой поездке транзит Планок сейчас принять душ Поздороваться с моим другом Братом там Все помнят наверное по предыдущим видео и Перекусить Ну и в принципе поехать дальше Сегодня еще километров 400 Хотелось бы одолеть Кстати кто будет принимать Вот в хозяйственный блог где написано Довольно таки неплохой душ Он не старый такой Ну нормальный и чистенько. Ну, пойдем покажу еще раз. Все, души. Здесь четыре штуки их. А, нет, три. Ну все, пойдемте помылись. Точнее пойду. Ужин в транзите вышел. 600 рублей. Борщ, капуста, сало и стейк с овощами. А, ну и приколюха. Сейчас попробуем. Все, второй день перегона закончился. А, сегодня проехал 1400, нет, вру, 1320 километров. Постелил себе ну, диван такой классный. В принципе, места достаточно много. Вот колесики мои. Раз, два, три. Здесь четвертое. Ну, здесь полностью я. Всем спокойной ночи. 54 рубля. 20 копеек. Стоит нынче 92. -й. Ну, или 57. 95. -й. Так, друзья, короче, кто гоняет машины с востока? процентов много но каждый раз когда проезжал видел вот эту часовню в том числе и я и у меня всегда было желание что там сходить и наверное вот этот день настал что вот пойдемте сходим посмотрим даже те кто видел но не был около этого часовни узнаем что там на самом деле часовники идет ну в принципе очень даже хорошая, не асфальтированная, но грунтовая дорога в хорошем состоянии. Но я решил просто прогуляться из-за того, что ты так постоянно в машине сидишь. Какая-то нагрузка. Вот так. Вот мы и добрались до Кишковрудной. Короче, ну, очень сильно хочется, но здесь два дела. А в прошлый раз мы здесь переобувались и СТОшник, ну, мужик, который работает, попросил Сусурийска забрать посылку, вот, потому что на монтажке он работает. И Ну, чтобы ему доставили, говорит, уже полгода, кого только не прошу, делаю скидки, типа на шиномонтаж. Никто не везет, но ну, все обещают. Вот он сейчас удивится, что ну, я ему действительно довез. Ну и потом туда сразу же вот это вот все кушать, вот это вот люблю очень. По старой стене. бухлерчик, Соус, лук. И сейчас картошку жареную принесут. Всем приятного. Да, смотрите, это, ну, может реально зациклен на жрачкина. Ну, это нереально просто. Это я вот один кусок расспрошил, вот второй. И он прям такой разваристый, такой вкусный-вкусный. Представляете, люди да, продают 300 рублей. 250 порций. Где-то поешь на тысячу на и уходишь недовольный. Ну и второе блюдо. И картошка с мясом, или, точнее мясо с картошкой. Я в своем репертуаре 0 километров горит лампа и я не знаю где-то 25-27 километров я уже проехал я не стал заправляться на заправке, потому что она такая знаете старинная ну и что-то посчитал что вот-вот будет а походу не будет и прям сейчас уже градусов 4 так не хочется пишешком конечно Ты сейчас ловить вот короче смотрим что из этого получится я как всегда движение на парах моя тема заветный знак через 20 километров на 20 километров на нуле я наверное не проеду блять извиняйте за матч судя по знакам короче осталось по спидометру 13 километров, он даже огни видно. И, в принципе, мы забрались вверх перевала, это вон, ну, да, и пошли на спуск уже. И как минимум, если осталось, это моя математика, 13 километров плюс спуск с горы, где-то километров 5 мы спустимся, ну, 4, да? Прогуляться всего стоит, ну, 9 километров в одну сторону. Не так долго, не так далеко. Ну, не сильно хочется. Конечно. Вон там далеки огоньки. Вот там сто процентов заправка. Единственный вопрос. Вот с горы едем, я газ не давлю. Просто, ну, своим ходом, накатом. Единственный вопрос, накатали, хватит нам. Смотрим. Интрига, интрига. А я так сижу посеком все тепло, хорошо футболочки а там 3 градуса уже а не 4 даже ну все двигаемся так короче фары фу фары фонари уже вон как близко близко а по спидометру 5 километров до заправочки но ну, я засек же ровно когда я знак увидел я резко начал засекать все вот эти приметы и 5 километров гулять это вообще уже где-то как -то просто ну Перед сном, так сказать, прогулка. И здесь вот движение какое-то. Сейчас посмотрим на дальнем шпаре изменить. Давай, родная. Так, что смотрим? Заправка, не заправка. А, смотрим не заправка. Ну, ладно, ничего страшного. 4 километра до заправки осталось. Хоть бы знак не обманул. Что-то что так не хочется, чтобы он обманул. Сейчас включусь, когда или сядет уже, ой, сядет, кончится Или мы на заправке включим камерку, как всегда скажем. Вот, оп, доехали, смотрите. Кто-то там напишет, ай-яй-яй, как нехорошо, и я соглашусь. Но ничего с собой поделать не могу осталось 600 метров ну, по спидометру Фу -фу. пока знака не видно а где ты за правонька родная моя где ты где ты а, вижу ну все вижу приторма да ладно еще есть выбор что ли на какой на левой на про да боже мой а ну о, нет, пойдемте направо Омни Две заправки, бля, в раз! На какой хочешь Приезжай, сейчас бензин просто кончится Пока я маневрирую здесь Сейчас, секундочку Знак не обманул, ровно 20 километров. А вообще, короче, 42 километра, вот когда у вас ноль показывают, не то, что лампочка горит, а лампочкой фиг с ним, а вот ноль уже, 42 километра на фреде смело прям, вообще не переживать. Сука, закрыто. На клюшку избушка, или как, или что? Все равно, если что, через дорогу есть еще одна. Ну и что вы думаете? Закрыто. Я просто похлопну. Видите, я специальное место выбирал, где две заправки. Ну, чтобы на всякий пожарный. Ладно, поедем на ту, попробуем. Сейчас, смотрите, вам покажу русский сервис вообще. Ну, как он происходит. Я две беру рублей. И это я не поручу. Сказали, на две? На 2 до полного? А, ну нет, у нас тут просто до полного льется, поэтому ложите 2 Я до полного включаю вам, вы там сами да. Сейчас я заправляюсь на 2000 Она мне возвращает 2000 и я потом по карте рассчитываюсь. План грандиозный. Причем я залог всего 2000 оставил, а заправился уже на 2 300. То есть повышается, ну, 2 400 сейчас влезет. Можно уезжать или как? <смех> не, ну конечно я так не поступлю Это Просто странная Теория, тактика Пойдемте рассчитываться По карте теперь и забирать свои 2000 обратно камни года три назад я здесь до пезен было прям очень такое достойное кафе я надеюсь что ничего не изменилось такая сейчас закажем посмотрим что по итогу заказ номер 121, 800 рублей заказал маленькая бурятия сейчас принесут ну 400 рублей в принципе полка травки но это типа там все блюда по чуть-чуть сейчас покажу ну, вот и обед короче суп с потрохами я не помню название я даже вам скажу суп таым шулен это типа с потрохами И вот маленькая бурятия, это позы, жареные позы и пельмени с какой-то капустой. Я почти все съел. Короче, пельмени мимо, жареные бузы тоже мимо. Сами бузы вкусные. Ну и суп. <с Извините, с потрохами. Огонь. Ну и чеснок. Норм-кафе. Было желание сейчас омуля купить. Ну, он у девушек. Ну, не все там девушки, конечно. Там цена, бля, 500 рублей рыбка. Я думаю, ну ладно, ну дальше больше орех литр, каленый 500 рублей, простой сырой 400. Ну для сравнения у нас на рынке просто не, ну если ты искать даже не будешь, его 200. Вот такие вот расценки здесь. Что, пойдемте удивимся еще расценками. А -а -а. расценками на рыбу. Тещу люблю очень сильно. Из-за этого остановился, чтобы вам у вас купить. Так, Здесь очень по 200 очень уже, подешевле. А? Ну, конечно, но ну, каждый из нас в жизни теще становится. Ну, я имею в виду женский пол. Ну, интересно, я хоть пелить взял? Ой, омуль взял, а не пелить. Нет, пели другая, у пели чешуя. А покажите, какая из этих. У пеледи чешуя. Нету у меня к сожалению. Нет, у пеледи чешуя крупная, да? Вот такой горб. Горбатая. Ой, большой. Как будто она вот как кошка вот так возмущается. Так, а игра это тоже от него, да? Ну как раз у него сейчас веристовый сезон, да, что идет? Вот еще возьмите вялку ему. Ой, началось. Ну, вял... а так. Вот она. Ялочку вчера получала, на сегодня. Вы не сами да делаете? Не сами. Делаете. А как получали? Тогда получается по 400 получается. Пикр. 450. По 400 же видно, он написано 400. 450 Банк... Да я вот прям цифру вижу Надо 400. Банка, банка 50 рублей. 450, Но 50, да. 400. Ставлю обратно а или 400? Не могу не торговаться, извините. Ну, 450. Ну, 400. 40, 40, 40. Так и вот, я в пакеты ее кидаю, и мы начинаем 40, считать уже. 40, 40, 40. Ну, все, 40, 40. не, все, ложу. Ну, все, ложу. Е-мое, не сросло. Так, ладно, сколько тогда? Подождите, мы запутались. Три штуки по 80. Ну, не по 80, а по 100. Вы же сказали, мне на все будете скидку ну, делать. Я, я вам сказала, 5 возьму, я вам в подарок. Ну вот, а я взял признак, значит, мне а по 20 рублей скиньте. Так, 300 рублей и по сколько мы? По 150, да? 450. 750 рублей. Знаете, когда ты вроде как бы сделал приобретение, но тебя не покидает ощущение, что все равно где-то тебя, ну, маленько, ну, как бы, надурили. почему это вот всегда так, особенно вот в таких местах проходных там как чебурек покупать на автовокзале и ожидать что он будет с мясом ну попробую для жить да ну все доехали до дома ну, осталось там две сотки километров и я покупал семечки я хочу ну, типа подарить типа разыграть вам а здесь четыре пачки ну, я их постоянно в Владивостоке беру мне очень нравится вопрос как всегда простой пробег на автомобиле на фриде кто ближе всего троим в комментариях ну кто в комментариях напишет ближе всего будет к правде троим я отправлю прям напишу вам в комментарии ну, спишемся там я отправлю и четвертую пачку я отправлю ну просто который комментарий мне в кате в принципе все давайте жду ваших ответов забыл снять окончание поездки но ну, все класс концу к концу 5400 5 дней. В принципе, доехали все без происшествий, все хорошо. Дорога в этот раз была удачной, хорошей. С головолета проскочили. Ну, все. Отгадывайте, пробег, И я отправлю вам подарок. Всем удачи!